Друзья, я снова приветствую вас на своем канале Артем Фокс Леттер. И сегодня мне захотелось добавить красок в контент. На дворе уже осень, в Питер подходит зима. Сегодня у нас 17 ноября. Ну, хотя и погода, температура в плюсе. Осенняя еще, зима не за горами. Но я решил немножко разнообразить контент яркими красками. Таким же прекрасным цветом синим, как летнее небо и желтым внутри как летнее солнышко давайте посмотрим поближе максимально аккуратно выполнена работа прошитая замечательными импортными нитками в цвет внутренней отделки внутри карман под купюры прекрасно выполнен на ощупь Просто замечательное, великолепное ощущение. Жаль, что камера не может вам передать. Все это покрашено вручную. Кожа была растительное дубления, я повторюсь, не крашеная. Края обработаны, да где же наш фокус? Давайте наполним его содержимым. Сейчас бытует мнение, что скоро кошельки живут себя и все будет в смартфонах. Скачиваете приложение, которое содержит все ваши карты скидочные, платежные, кредитные и так далее. Но я привык по старинке, мне больше нравится чувствовать ощущение тепла от изделия кожаного, еще выполнено с любовью. Ручная работа – это всегда особые чувства вызывает. Господа, а также дамы, данная модель находится в реализации. Это говорит о том, что вы можете его приобрести. Скоро множество праздников. Не упустите шанс порадовать своих близких или себя. Все вопросы пишите мне личным сообщением. В описании к каналу на YouTube есть моя электронная почта. Я ее оставлю под видео. Вопросы о цене пишите на электронку. Тех, у кого есть Instagram или ВКонтакт, приглашаю в свои группы. Это группа ВКонтакте и страничка Instagram. Там можно писать как в Дире, так и личным сообщением. Все свои вопросы и пожелания. Касаемо цены или заказа изделий. Ну вот и все. Замечательный, вместительный, но компактный в то же время кошелек ждет своего владельца. До новых встреч. Пока, YouTube. Увидимся.